В каком возрасте не поздно начать заниматься? Мне кажется, что ответ напрашивается сам собой. Чем раньше, тем лучше. Но если этого не произошло, и если вы пришли к тому, чтобы начать заниматься физической активностью, саморазвитием в каком-то возрасте, более зрелом возрасте, то по большому счету, начать никогда не поздно. Лучше сделать что-то, чем не делать ничего. Если говорить о физическом теле, мышцы могут восстановиться в любом возрасте, из любого состояния, если им создать необходимые условия. А необходимыми условиями, как вы понимаете, являются именно тренировки, являются именно тренировки, являются занятия. Поэтому если говорить, допустим, о том, в каком же возрасте не поздно начать заниматься, я отвечу на вопрос, ну, наверное, отвечу на вопрос, который мне задавали чуть раньше, рассказать о себе. Дело в том, что в фитнес я пришла, когда мне было 30 лет. То есть... Я пришла очень осознанно. И как многие 30-летние женщины, мне хотелось иметь красивую фигуру, подтянутое тело, сбросить там лишние килограммы. И, конечно же, мне хотелось поднять самооценку, потому что я лично искренне была убеждена, что чем лучше мы выглядим, тем увереннее мы себя чувствуем. И в фитнес я пришла в 30 лет. Сейчас мне 58. И последние 28 лет моя жизнь связана с оздоровительными практиками, потому что так получилось, что мой интерес, мое хобби переросло в мою новую профессию. И я закончила и курсы, и институт, и институт еще один. То есть об этом можно рассказывать долго, я не буду рассказывать долго о себе, но на своем собственном опыте я точно могу сказать, что в 30 лет начать можно, тренировочные программы, которые вы создаете или которые вы подбираете, они должны развивать ваши разные качества, физические качества. Это и выносливость. это и сила, и гибкость, и баланс, и координация движений и ловкость. Потому что физические качества они играют роль не только с точки зрения физики, но и с точки зрения того, насколько легко, быстро вы соображаете, легко, быстро вы схватываете информацию. То есть все наши физические качества – это проекция нашего, нашего мозга и каких-то действий, которые мы совершаем в повседневной жизни. Сегодняшняя наша тренировка будет содержать три таких составляющих. Это, у нас будет небольшая кардиоразминочка, у нас будет несколько силовых упражнений и у нас, конечно же, будет растяжка. Готовы? Пое Теперь мы поднимаемся, ставим стопы параллельно, выстраиваем стопы, да, раскрываем пальчики ног, плечи опускаем, делаем вдох, выдох. Еще раз также вдох раскрывая грудную клетку, выдох и еще раз также вверх, вдох, выдох. Последний раз также вдох, выдох. Вот теперь походите на месте, почувствуйте, как, как ваши стопы становятся, чтобы вы чувствовали, что вам удобно, да? Прямо сделаем шаг чуть-чуть шире, смягчим колени и походим. С ноги надо перенесем вес. Такое, как будто мы поднимаем а, из колеи ногу, да? Вот такое движение вот небольшое. Угу. У нас будет переход, открытый шаг. И сейчас мы с вами будем тянуться, рука будет тянуться на уровне а, плеча. Вот такой небольшой шаг. А, у меня на канале на ютубе есть а, плейлист, который состоит из коротких упражнений из коротких комплексов, которые можно выполнять в любом, в любом месте, на двух квадратных метрах и выполнять очень даже спокойно, потому что времени на это нужно немного. А мы переходим с на ногу и активизируем нашу дыхательную систему сейчас. Вот оно наше движение, одна нога на носок, Ага, хорошо, отлично. Теперь у нас с вами здесь пятка, здесь носок. Руки работают вот таким вот образом. Ага, еще. Теперь мы добавим движение рук вперед. Вот сюда. Еще чуть-чуть. Последний раз также. Мы развернемся в другую сторону. Движение спокойное и помогает нам а, как бы размяться, снять напряжение, добавляем движение рук. Еще немножко. Последний раз так же, снова тянемся вправо-влево. Движение небольшое. Движение впереди, да, то есть мы тянемся чуть-чуть вперед по диагонали. То есть вот оно движение, вот здесь, вот оно. Угу. Сейчас покажу, что не надо делать. Не надо вот туда уходить, назад, за спину. Ага, хорошо, последний раз, дальше. Теперь мы уйдем на правую ногу, удержим вот такой баланс. Угу, вот он. Ага, теперь мы ногу сзади приподнимаем, выводим ее вперед и вращаем колесо. Удерживая баланс, включаем работу ягодицу. Вот оно. Хорошо. Последний раз также. И теперь мы поменяем сторону. Угу. Вот опорная мягкое в колене. Из этого положения нога ушла назад. Выводим ее вперед и вращаем колесо. Поехали. Оп. Оп. Спину держим. Пресс держим. Еще, еще, еще, еще. Последний раз так же. И ушли в открытый шаг. Открытый. Оп, оп, оп, оп. Продолжаем так же. Хорошо. Нога впереди пятка, сзади носок. Добавляем руки. Задний небольшой мах. Оп. Оп. Оп. Еще. Перешли в другую сторону. Поехали. шаг угу. хорошо совсем маленькое движение хорошо теперь мы выполним небольшую пробежку вот такую с ноги на ногу да приподнимаем только пятку над полом ага, вот они наши руки хорошо хорошо хорошо ага, еще еще еще бежим бежим бежим бежим бежим бежим молодцы еще Бежим, бежим, бежим, бежим. Спокойная, спокойная пробежечка у нас. Ага. Только мы тазом не виляем. Хорошо. Угу, еще. Вот в, таком, в такой плоскости работает таз, да? Как челночок такой. Угу, еще. Перешли на открытый шаг. Отлично. Последний раз так же, снова развернулись вправо, увели ногу назад, поехали, колесо вращаем. Включаем работу ягодицы, пресс. В этом положении мы сразу будем чувствовать, что у нас, нам нужно держать баланс и в то же время работает бедро, работает ягодица, работает спина. Еще 4, 3, 2, последний раз дальше, Оп, поменяли сторону. Развернулись, оп, баланс, опорная нога, поехали, оп, оп, оп, оп. опорная нога мягкая в колени, корпус чуть-чуть ушел вперед, держите пресс, держите спину, И еще и еще два раза и еще один и снова у нас с вами открытый шаг. Маленький-маленький. Оп-оп-оп. Оп, оп. Хорошо. Теперь у нас будет уменьшаться амплитуда. Мы с вами только пятки одорвем. Слегка развернем корпус. Угу. Хорошо. Молодцы. Последний раз также сделаем шаг шеи, раскроем наши носки на 45 градусов, уйдем вправо, здесь останемся в ней в глубоком выпаде. Корпус наклонился вперед, мы чувствуем вытяжение внутренней поверхности бедра, задней поверхности бедра а правой ноги и левая нога у нас сейчас стоит на полу. Теперь мы поднимаем пятку, тянемся. Здесь мы чувствуем активнее, у нас заработала задняя поверхность бедра, подколенное сухожилие. Ага, таз толкайте назад, да, вот назад и к пятке, а полной ноги. Поменяйте ногу. Уп. Ага, хорошо. Держим, держим, держим, держим. Теперь раз, пятку поднимаем. Ага, возвращаемся в центр. Уходим в неглубокое плие, тянем правый бок. Мы не падаем вниз на бок, да? Мы тянемся за верхней рукой. Хорошо, влево. Оп, удлинили бок. Хорошо, ноги сошлись, мы присели. Из этого положения вывели вперед одну ногу, потянулись к ней снова. Здесь у нас снова бедра тянутся, да? Что то Хорошо мы поднимаемся и подтягиваем пятку к ягодице опорная нога мягкая в колени мы чуть-чуть подкручиваем таз подаем таз вперед и чувствуем как у нас передняя поверхность бедра потянулась сильнее можно слегка слегка отвести ногу назад корпус наклонить вперед как циркуль сместили себя опорная нога мягкая в колени поднимаемся вверх и меняем другая сторона Подтянули пятка к ягодице, вот она, оп, и мы удержали это положение, снили, таз подкрутили, можно добавить небольшой наклон, Держим, держим, держим. Возвращаем ногу вниз, делаем вдох, тянемся вверх, выдох вниз, еще раз вверх, вдох, выдох, вдох и резко выдохнули расслабили дыхание сделали вдох и на сегодня это все выдох а, ну что я надеюсь мы с вами немножко подвигались потренировались вот вы обратили внимание как мы сочетали различные виды движения и нагрузки мы с вами подводим итог что в любом возрасте очень важно сочетать во первых три вида нагрузки во-вторых, не останавливаться. Если вы начали заниматься не в детстве, если вы начали заниматься в зрелом возрасте, то это не значит, что вы не достигнете каких-то результатов. Реально оценивайте свои возможности. И тогда вы не получите травм, а наоборот получите удовольствие. Вот следующий наш эфир, он будет во вторник в 20.30, и мы с вами там поговорим, с чего начать, и прямо набросаем план, и сделаем там некоторые тесты из того, что нужно о себе знать, что нужно попробовать, как себя протестировать, чтобы правильно спланировать тренировку. Если есть вопросы, задавайте.